Добрый вечер, друзья. Кратенько о последних новостях. Вторую неделю продолжаются бои в Попасной. Подтверждается, что занята большая часть города, в том числе и центр. Бои ведутся сейчас на северо-восточной, северо-западной, прошу прощения, окраине, которой удерживают вооруженные силы киевского режима. И для того, чтобы было понятно, почему так держится за этот город, следует посмотреть на карту. Дело в том, что взятие попасного фактически означает окружение, по крайней мере, огневое окружение группировки, которая цепляется сейчас за северодонецк Сечанск, и создает угрозу окружения исландской краматорской группировки. Естественно, что вооруженные силы киевского режима очень сильно укрепили этот город и обороняют его до последнего. Ну, а что касается других новостей, то прежде всего сегодня, благодаря тому, что непосредственно к Азовсталю уже подошли э, вооруженные силы России и донецкой милиции, удалось вывести 120 человек. Говорят о том, что они вышли с территории Азовсталя. Это неправда. Они вышли из тех домов, которые непосредственно примыкали к Азовстали, и до тех пор, пока... Азовцев не задвинули в глубину территории, и здесь не прекратилась стрельба, эти люди просто не могли выйти. Они находились не на Азовстале, они находились в своих домах, и вот сейчас более 120 человек, слава богу, наконец-то вышли из этих домов. Что они будут потом рассказывать, мы услышим непосредственно от них, я гадать не буду, но представляю, какой это был кошмар. Ой, немножко теперь о других новостях самая, самая кратненькая суть. Нидерланды приняли решение поставить киевскому режиму бронетранспортеры. Когда, сколько и каких именно, пока не уточняется. Мы это узнаем. Ну, посмотрим. Видимо, у них есть железо на утилизацию. Военнослужащие 95-й бригады ВСУ сообщили о том, что не получали зарплату, не то, что какие-то надбавки сказочные, которые им обещали, с 24 февраля вообще ни копейки. То есть за все время боевых действий денег они не получали. Ну, судя по тому, как некоторые из них воюют, видимо, все-таки они воюют за идею, а не за деньги. Но вот узнав непосредственно от бойцов из их видеообращения о том, что им не платят деньги, Легко поверить в расследование у красми которые сейчас рассказывают о том, что, невзирая на военное положение, киевский режим продолжает продавать оружие в Африку. Оказывается, есть пункты закона, которые позволяют даже в условиях войны излишки продавать в третьи страны. Ну, мы вот с этим убеждались неоднократно в 14-15 годах, когда продажи тоже шли вовсю. Ну, продолжается эта практика, видимо, и сейчас. Ну, а по прогнозу МВФ цена на нефть в этом году вырастет почти на 55%, а на газ и вовсе на 147%. Это уже доказывает, что невзирая на любые ограничения в объемах поставляемой России нефти или объемах газа, Россия получит значительно большую выручку от продажи всего остального газа и нефти. Именно из-за колоссального роста цен. Она и сейчас получается сверхприбыли, но будет еще больше. Поэтому, по большому счету, удавить с этой стороны Россию и помешать ей, получать, зарабатывать не получится. Ну при любых раскладах. А то, что будет в следующем году или через год, господа, война покажет. Хотя мы знаем, что с нами будут договариваться всегда, потому что каждый раз после того, как нас пытались удавить, а как нас пытаются удавить каждый раз, ну, с периодичностью даже меньше, чем сто лет, начинают договариваться. Только на наших условиях. Ну, а президентка Молдавии заявила, что место георгиевской ленточки в мусорном ведре, так же, как и других символов варварства, разрушения и агрессии. И я не хочу комментировать эти слова румынско-молдавской подданной. А ША планирует продолжить охоты на яхты российских миллиардеров. Я, наверное, очень огорчу Янки, вся Россия аплодирует вам стоя. И вот что мне понравилось, это Лукашенко сказал новому министру образования. Цитата. «Я жду от вас в течение следующего учебного года серьезнейшей перестройки в системе образования». Вот Батяня, чем мне нравится, сказал, как отрезал. Нам бы вот его на образование поставить, а заодно и на чистку всех чиновников. Цены бы ему не было. Ну и напоследок. Я занят. Не надо именовать меня военным экспертом. Ну, дело в том, что это такой же сегодня эмфемизм, как и блогер. Но я просто доношу свое мнение любым доступным способом. Ну, а как это получается, уж судить вам. Большое спасибо за терпение. На этом пока все. Всего вам доброго. До свидания.